что, офицер, пора бы нам все таки посмотреть, что за дела у мисс Бейкер. все таки мы купили казино и стали вроде как частью семьи. И куча проблем, которые там была. Так что нужно сходить в мисс Бейкер и посмотреть, что да как. Давай взглянем, что нам могут предложить проблемсы. Да -да -да -да -да. Это, в принципе, для нас не проблемсы. Вот-вот я о том уже думаю. Так, где-то она у нас тут вроде была. Зеленая Только... тропка Зоми... нас ведет вперед. Ну да. Так, вот, менеджмент как раз. Отлично. Ну что, пришел? Отлично. Так, прям неспешно идешь. Ну погнали тогда. Пафосно, пафосно. Так, ну что? По сложности пойдем. Ну да, приглашай меня. Так уже приглашен. Посмотри, в телефоне. Угу. О, отлично. Зацепился. Отлично, все тогда погнали. Нужно вечеринку спасти. Хм. Спасти тао чена из заброшенного мотеля в округе Блейн, где, возможно, удерживает силой банда байкеров. Обалдеть. Ой, жесть какая-то. Нарвался паренек, а. Угу. Ну, погнали. Че? О, Да не за, <overlappingint -tot>? за что. Да-да-да. Ну, как всегда, она опять Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. The Changs are considered respectable Что businessmen. Такое, They're not. The Chinese government cannot stand them. I know, but they pay me to say that. At the same time, oh. Tao, Tao Cheng, our owner, who you met, has disappeared. Ugh. Now, normally, when Mr. Oh. Chang disappears for three days, It's I think no плохо. big deal. Пара разбитых машин и все в порядке, да? О, черт возьми. Он о он По-моему, он не вовремя. Боже, так, ж Ну что, погнали. Короче, куда-то надо ехать и забирать его. Да? Да, забирать его причем срочно. Так. Ну что, на этом чё, траке, садимся? на новеньком? Да, именно так. Или мне сзади лучше присесть? М -м, я даже не знаю. Да сиди на месте уже. Окей. Okay. Мотель Санди-Шорс. как Слушай, короче, у нас будут Обычные наркоторговцы которыми наверняка будет совсем не рады Please вас видеть mm -hmm. Так, ну все, она отстала И это хорошо нужно... Да, еще, кстати, долго Два километра с лишним Нужно сразу запастись пушечкой Поехали такой. Пасами. Вот так, оп. Тихо-тихо-тихо, куда ты там пошел стрелять-то, а? Оп. Оставь в покое, оставь. Смотри, ты даже не, не хотят, стрельбы? не хотят спешить. Ну, не хотят спешить и не надо, что ж тебе не нравится Все, короче, чтоб ты больше не мучал. Народ странный, погнали. Странный. О, видал как можно ещё на этом О-о-о-о! Давай Причём, гору, смотри, гору, гору, гору! Давай в гору. давай, в гору, в гору, в гору, гору! Он, кстати, очень Ни хорошо прёт! Нифига себе залетел! Да он очень хорошо прёт, я тебе говорю! Прям вообще О, бешен! пач Так, правда, я уже почти разбил свои фары все. Хм. Так, ну шо, заезжаем, опа! И прям через кактус. О, смотри, зона, как зона, зона, зона, зона, зона. Ага. Так, слушай, ну я предлагаю нам немного перегруппироваться. Смотри, уже уже метки. Ага, да, вижу. Так, ставлю пистолет. Правда, я кого-то другого, по-моему, пристрелил. Ну да ладно. Так, одного минус. О, ты, по-моему, согрел на себя целую кучу народа. Так, так добил. Так, вот он еще один. Так, так минус. Неплохо. Минус, давай. Я, наверное. пожалуй, возьму снайперку. вау Во -во -во -во, откуда стрельба? Возле Они меня один. Откуда? Прибежал а тут один. Так вот началось. меня, кстати, целая куча. О, о, о, прибежали. Так, короче, я выбегаю. Зачем они кричат, что нас убьют, да? Не знаю. Может, это такая угроза? О, вон он. Ни хрена себе. Так. А че они все в меня только стреляют? Ты мне скажи. Да не только в тебя. Мне тоже. Отлично снял. Так, тут. Так, вот он еще один. Отлично, сняли. Так, впереди еще двое у тебя со стороны, один у меня. Где он вообще? Не пойму. ч то шумят, Надо шумят, поаккуратнее, шумят, поаккуратнее. шумят. А... Слушай, там с другой стороны еще целая кучи их. Да. Надо Сейчас аккуратнее аккуратнее я их Ощу... ощутю на своей шкуре, чувствую. Тихо, -тихо, чувство, тихо, тихо, тихо, тихо. К тебе бежит. А, хорошо, хорошо. Так, ну чё, погнали. Тихо. Где-то сзади так, могут быть. Где-то здесь, да. Вот он. Отлично, убил. Так, где да. так? Где они там все? Я одного вижу Они орут вот здесь, где-то в здании. Да-да-да-да-да-да-да-да. Один где-то тут. Ой, там, Снизу. это ты дробашишь, опа! нет? Господи, нет. Я не дробашу. Я не пойму, тут, короче, челик какой-то Опа, опа. Вижу, Один бублик упал. Отлично. Так, теперь нужно прям аккуратненько их вырезать. Угу. Так, что-то они заткнулись. Они думали, что я один, однако. Я куда-то прошел. у тебя там встречи намечается, я смотрю. Намечается, только я никого не вижу, потому что я на крыше. Опа. Как я очутился на крыше, я вообще понять не могу. Ага, вижу, вижу, вижу, Челика. Так, Опа. странные ребята. Йо, палки. Как я его не услышал. Иди сюда. Ты чё это по мне стрелять-то вдумал? Валяйся там дальше. Так, я чена нашел. Я чена нашел. Ох, ничего себе ты. Так. Крутыш, крутыш. О -о -о, я тебе хочу сказать, нам еще такой же отель нужно зачищать. Еще зачищать? Ну вот этот вторая часть отеля. Их надо они... еще зачищать. Не респец. Да не думаю. Так, ладно. Опа. Здорово. Так. Слушай, часть из них бегает просто с холодным оружием. Хм. Так, Странные может быть, попробовать ребята. Чена забрать уже. Так, слушай, давай, короче, ты пока с ними там так. разбираешься, я попробую тачку подогнать. Держишься? Нормально. Я держусь, окей, все. Отлично, все. Короче, держись, я сейчас тачку подгоню. Опа. Так. Ага, я понял. Сейчас еще выйдет. КамАЗ кричат. Э. Зачем им КамАЗ? У нас Не есть же парень. Так. Ну я, кстати, каким-то способом буду еще и на себя отвлекать. Так, где они там? Как вам пульки? Они ещё с другой Ребята... Стороны. Это жесть, конечно. Так, тихо, тихо. Опа. Ты что стреляешь? Шумят, ты, а? шумят они. Шумелка мышь. Блин, куда я заехал? Слушай, что они тут стой. сделали вообще? Смотри, стойка, стойка, стойка. Да, я хочу найти вкуснятина какую-нибудь. И да, Броник, Броник, Броник, Броник. Возьмем Броник. О, так. Давай попробуем часть из машины отстрелить. Слушай, а что их так мало осталось что? -то? Опа, здрасте. Отлично. Юлы, палы. А их тут немало. Есть, ребята, конечно, живучие. Да. Так. Вон Где на втором нет? этаже стоит. Сверху. Один. Да, на втором этаже стоит один. О, тихо, не взрывай так сильно. Что ты делаешь, скажи мне? Убиваю? Опа, а как ты этого не заметил тут? Он пришел только. Он долго спал. Так, короче, Чен вот здесь, так что нужно его здесь и выводить. Окей. Чена, короче, забирать. Да я сейчас тоже. Оп, оп, оп, оп, оп, Иди сюда, сюда, сюда, сюда. Да елки палки давай. Сака как говорят мне? Чен. Не, да ладно, Здорово, да? Здорово, ты, Чен? все, Пошли. Чен, то Чен. Пошли, Чен. Чен, иди сюда. Он уже снизу, не? Не знаю. Бежит, бежит. Ага. Чен, иди сюда скорей. Можешь его с дробашки, а, Не знаю. Он пьяный в дупель. Наверху, наверху, за ним. Отлично. Садись, твою мать, грёбаный китаец, пьяный. Эфессер, садись скорее. скорей. Скорей, скорей, скорей, скорей, скорей. Понеслась. Все, понеслась отсюда нахрен. Откуда они еще возродились, а, приехали, ребята? Приехали, приехали. Ужас. Валим отсюда, Лазеры круто. Опа мы, короче, тупо сейчас будем от них уезжать. Если Знаешь, вы... что надо? Да, знаю. <связывая> <связывая> oh. Господи, как меня он уже заколебал. <связывая> Особенно своими пьяными выходками. Кому они, блин, нахрен нужны? Чем твою... О, господи, Вроде Я вот смотрел, с... что ты там творишь. А, Какая полная жесть. Нам просто в казино его нужно довести. Да. Так, впереди тачка. Походу, не тачка, а байк. Мотоциклист, да. Отлично. Слушай, не рискуй так сильно. У нас одна жизнь. О, минус. Держись. Да-да-да, о, отлично. О -о -о -о -о -о -о -о Мистер Чен, yes. как тебе там? Нас въехали? Uh -huh. <laughs> ага. давай Чена покатаем. Ух, uh -huh. Чен. <laughs> Здорово. <laughs> <laughs> ты О, oh, ты ж... Прям на мотоциклисты сидел. Ага. Uh -huh. Капец. Супер там, чем живой, чем живой, отлично. Пока жив, но это пока. Да, оба. Да, короче, отстреливай, Ну да все, уже приехали. Хм. Все, перестали нас преследовать? Ну да, да, да, да, да. Все, значит, приехали. Бибика, Бибика привезла вам пьяного в дупельчена. Кстати, мы неплохо так его в ценности и сохранности привезли. Да-да-да. Ого, сколько у меня кровище. Блин, совсем неблагодарный, совсем неблагодарный, какой дебил.